Привет, ребят! На связи Виктор Бандалет. И в этом видео я хотел бы поговорить с вами о том, что делать, когда вы застряли в технических, э, так сказать, моментах продвижения в сети интернета. <музыка> а, ну, то есть мы начинаем разбираться в рекламе, в сайтах, лендингах в разных других штучках настройки автореспондеров, авторасыльчиков и много-много другое Вот и а, Хорошая новость в том что а, мы живем в эру а, такую эру в такое время что именно интернет может нам позволить создать большую дигитал империю, дигитал империю и большую империю сетевого маркетинга в самое короткое, время. самое короткое время. Но попадается так, что мы начинаем копаться сами в себе, начинаем искать некий перфекционизм и хотим разбираться во всем и всегда. В первую очередь вы должны подумать о том, какими сильными сторонами вы обладаете, какими слабыми сторонами вы обладаете в своем бизнесе и вообще а, в, в своем, возможно, типе темпераменте, характере, а, возможностях своих. И вот я, например, тот человек, который любит разбираться в технических моментах и это мне получается сделать очень быстро. Я усидчив, а, правда, мне иногда нервов не хватает, но я люблю разбираться для того, чтобы знать все мелочи до подробности. Но есть такие моменты, когда в силу своего времени я не могу себе позволить тратить очень много времени на технические моменты. И я это обязательно делегирую и за это деньги. И благо, что сегодня в наше время для того, чтобы э, нанять фрилансера, либо найти человека, который сделает вам дизайн, красивое оформление групп, э, оформит картины, баннеры, э, возможно, вы захотите сделать блог, сайт, это сейчас стоит на самом деле копейки по сравнению с тем, что ну, чего это стоило порядок там год тому назад хотя бы. Поэтому, ребят, вот давайте сравним такой момент. А, вот э, человек открыл ресторанный бизнес. Человек открыл ресторанный бизнес и ему нужна мебель. А, согласитесь, что хозяин бизнес, хозяин ресторана, он не остановится, не скажет: "Так, мне нужна мебель. сделка я ее сам. пойду-ка я в лес, нарублю дрова". Не знаю, древесину э, сделаю с этой древесины полы там доски, э, ножки, то есть я все это все вручную сам сделаю. Согласитесь, что этого никто не делает, это бред полнейший, потому что это нужно определенные навыки на это. Этому необходимо, ну, я не знаю, это, для этого нужно большое количество факторов, да, для того, чтобы самому сделать мебель. И кроме того, навыков, это еще нужно время. Поэтому настоящий предприниматель того же ресторанного бизнеса, он скажет, нет, я время не... Не собираюсь тратить, потому что время деньги, на самом деле, это самый важный ресурс в любом бизнесе в наше время. И это может быть сетевой маркетинг, это может быть традиционный бизнес, неважно. Он наймет людей, которые ему за месяц, за два сделают мебель, и он спокойно откроет бизнес и заработает большое количество денег. Вот, ребят, поэтому идите на фриланс. Если вы сами не хотите разбираться, либо вы сами не разбираетесь в некоторых вещах, попросите этому кому-то для того, чтобы разобрались вместо вас, заплатите некие копейки, но на самом деле то время, которое вы сэкономите, окупится в десятки, а то и сотни, а то и тысячи раз в вашем денежном эквиваленте. Это я вам говорю собственно 7-летнего опыта в предпринимательстве, поэтому не игнорируйте данный момент. Ну и во-вторых, даже если у вас нет вообще денег, да, то есть ну, бывает такое, что я начинаю с полного нуля, я такой бомжар, лошара, извините за французский, это так, знаете, утрировано, но без самоиронии не будет никакого хорошего бизнеса, согласитесь. А, поэтому если вы вот полностью ноль, да, то есть вот вы опустошены, тогда в наше время действует следующий девиз. Я на своих тренингах, я... Нас э, обучая людей, всегда говорю: смотрите, сделайте надпись: возьмите белый лист бумаги. Большой Ватман, возможно, найдите. И красным по белому напишите: если я чего-то не умею, либо чего-то не знаю, я могу этому научиться. Поэтому, потому что я лидер. Сегодняшнее время время информации. Сегодня что-то не найти и в чем-то не разобраться практически нереально. Поэтому. Услышьте меня, пожалуйста, и сделайте некие выводы, и тогда у вас не будет проблем с тем, что вы застряли в каких-то технических моментах своего бизнеса. Я надеюсь, что это видео было для вас полезно. Ставьте лайки обязательно. Оставляйте свою обратную связь. Мне очень интересно знать и увидеть на то, ну, насколько это резонирует вместе с вами. Ваше мнение услышать, напишите свое мнение, как бороться с техническими трудностями и застреванием в технических моментах продвижения интернет, в интернете. Потому что неважно, сетевой маркетинг, либо это интернет-бизнес, вы должны понимать, что вы должны инвестировать некие деньги. Если сравню ресторанный бизнес, в ресторанный бизнес нужно вложить в сотни тысяч долларов, вплоть до полумиллиона-миллиона долларов и если брать интернет-маркетинг интернет бизнес свой бизнес это бизнес низкого порога называется да то есть когда вы можете его начать с минимальными инвестициями но не без них вы не можете начать без денег потому что это ну, все очень плохо закончится на самом деле и вы уйдете с этого бизнеса поэтому есть очень интересная такая фраза то что дешево на самом деле в дальнейшем очень дорого для вас обойдется. Итак, ребят, ставьте лайки, давайте мне свою обратную связь обязательно, ну и, и делайте репосты, если это вам было полезно и хотите поделиться со своим окружением, со своей командой, которые тоже столкнулись с данной трудностью в своем бизнесе. Все, ребят, пока-пока, до следующих видео.